Вороны вернулись в долину. Спешите заполучить уникальные детали и косметические предметы княгтов и воронов, а также произвести уже улучшенные реликтовые орудия. Внимание! Событие продлится до 9 февраля включительно. Дробовик очаг. Оптимальная дальность снижена с 40 до 30 метров.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 позволит быстрее отстреливать орудия и другие важные детали с машины врага. Автопушка Смерч прочность увеличена с 535 до 66,1 единицы, масса увеличена с 510 до 729 килограммов. Комментарий разработчиков, Смерч стал прочнее, и теперь он готов к более агрессивной игре. Автопушка АП-80 Штиль. Взрывной урон увеличен на 9%. Комментарии разработчиков. Мы учли ваше сообщение о нехватке урона у Штиля. Оценили показатели статистики после обновления 0.13.30. И теперь немного увеличиваем этот параметр. Арбалет и глобрюх теперь задержка между выстрелами на 30% короче. Комментарии разработчиков. Еще одно изменение направленное на повышение удобства игры и эффективной реализации уникальной особенности орудия. Ракетница Вальс. Время, необходимое для зарядки выстрела, уменьшено с 1 секунды до 0,66 секунд. Прочность увеличена с 209 до 25,9 единиц. Комментарии разработчиков. Ускорение зарядки выстрела повысит удобство стрельбы из ракетницы и ДПС. Урон в секунду, а дополнительная прочность повысит выживаемость в перестрелках с врагом. Дробовик Молотобой. Доработанная у